I can't do that! И, и на диска потом. Прямо подавите, как это выглядит. Там динозавры. Здорово? А сейчас Масуня будет спускаться. О, Ты думаешь, она болит? Она болит. Прикольная горочка. Я сама на такой прокатилась. Сейчас, короче, слышишь, еще вместо места Маша Дима спускается. Давай, открывай. давай, давай, давай, давай, давай, Интересно, им понравилось там. Да. Катались на этих самолетиках. Это было очень страшно и бескляво. Так, для галочки больше тоже сюда не сяду. На диско это хочется. Я, я тоже буду пищать, да? Так что сейчас в комнату страха пойдем. Либо комнату страха, либо на диска. для детей. Тут достаточно интересная штука. Ну, для сменщиков, конечно. По этой штуке У -у -у, спускаешься. Динозавры. Чужие. Видишь, тоже надо все. А, закрыто? Можно Да мы тебя не будем никуда больше приходить, где ты боишься. Идемте, динозавр пойдет. Только что на это катались. Ой, тошнит теперь душу. Для деток страшные. Еда тоже. Для деток. Много чего появилось за то время, когда мы последний раз здесь были. Много чего появилось. Все развлекательные элементы. ОСМД кинотеатр. И тут тоже разные штучки. Три, два, один, ну! О, фокусник. Какой-то вон лавочка. Не, не обгоняй меня. будет. Так? И никто не взлякался? Супер! То есть, девица, какая справа! Нас вами тут так А на Пусков, например, прилетела еще у вас с другого? Лавочка да, да. не Зараз Здесь кафе здесь есть где можно пополнить, там детка. Это тоже страшно. <звы> вот семейный парк развалок в, в Лавине. Красиво. Верошеновские магазины вообще очаровательные. Да? Красиво, как сказки вообще. Фирма магазин. <тит> Я Отличное завершение. И пламя собирается есть, Режьте, лучше режьте, так не берите. Бургер с картошкой и оранжа. Всем приятного аппетита.